Если вы сутулитесь, у вас заворачиваются плечевые суставы вперед, а также не имеют руки с левой или с правой стороны, это упражнение специально для вас. Для этого мы можем использовать обычное яблоко, его необходимо будет положить на область плечевого сустава, будем прорабатывать именно его. Для этого мы ложимся на живот, кладем яблоко или теннисный мяч на область плечевого сустава и в этой позе начинаем искать перемещением плечевого сустава влево, вправо, вверх и вниз болевые точки. Когда мы болевую точку нашли, нам необходимо остановиться и сильно зажать плечевой сустав, создать там напряжение. Держим около минуты. Затем резко расслабляем и наша точка автоматически уходит болезненная. Также мы перемещаемся далее и ищем следующие болевые точки. Повторяем упражнение до полного исчезновения болезненности. Будьте здоровы!